Доброго времени суток! Приветствую вас на сайте Денежная Машина. В этом видеоролике вы узнаете, как заработать по 150 тысяч рублей, используя готовый продукт и автоматическую систему генерации трафика. Без сложных настроек в соцсети и без больших вложений. В курсе Денежная Машина я дам вам готовую систему работы, с помощью которой вы легко сможете заработать. Давайте перейдем к сути. Весь процесс заработка состоит в том, чтобы взять все необходимые материалы для работы и готовый продукт загрузить материалы по подробной видеоинструкции на сервис, выставить необходимые параметры работы программы. После этого программа начнет генерировать вам огромное количество трафика, который перенаправляется на нашу систему и готовый продукт. После этого автоматизируем процесс. Вы начинаете зарабатывать деньги и выводите их на ваши кошельки или банковскую карту. При этом вся система работает по накатанной схеме. Без лишних заморочек справится даже новичок. Всего за 5 дней у вас будет готовая система по заработку денег в автоматическом режиме. И вот только малая часть того, что вы получите в денежной машине. Готовые материалы, текста, картинки и сервисы. Готовый продукт, который генерирует прибыль напрямую вам в ваши кошельки без партнерок и заморочек. Мощную программу, которая привлекает огромное количество качественного трафика в систему без размещения ссылок и видео. Вы получите полностью готовую инструкцию по работе с этой программой. Автоматизированную систему, которая работает автономно без вашего участия. Вам нужно лишь будет 1-2 раза в неделю менять определенные параметры автоматизации, о них вы узнаете в курсе. Кроме этого, вас ждет моя поддержка и помощь по работе с системой. А тем, кто сомневается или боится не справиться с запуском системы, оказываем полную поддержку. Запуск и настройку системы под ключ. Если вы хотите изменить свою жизнь и получить в свои руки рабочий инструмент заработка, то я жду вас на обучение.